твердой древесной породы, которая имеет высокую прочность и обеспечивает конструкции максимальную надежность и устойчивость. Ножки стола регулируются по высоте и фиксируются в нужном положении при помощи надежных винтов. Покрытие массажного стола ТЕО изготавливается из прочной и износоустойчивой ПВХ кожи высокого качества, которая влага и масло маслонепроницаема, а также легко очищается от загрязнений.